Что? Я ждал тебя. на канале шарабара существуют различные виды демонов классификация составлялась в разные времена разными авторами из числа монахов оккультистов и философов современной демонологии да, типа наука, вид демонов – это не раскрытая полностью тема, но известно, что каждый представитель нечистой силы имеет строго регламентированный круг обязанностей, за рамки которого выступает довольно редко. В разные времена средневековья современная классическая демонология и ведущие авторы, изучающие эту науку, создавали различные способы классификации сил ада – все демоны когда-то были ангелами. Некоторые авторы, например Йоган Виер и Роберт Бертон, считают, что если существует ангельская иерархия, то демоническая была создана по ее образу и подобию. Падшие ангелы воспользовались привычным способом построения иерархии, не создавая ничего нового. Существует 9 ангельских чинов, и демонических столько же. Рассмотрим же эти чины. Первый чин – псевдобоги, демоны, выдающие себя за богов. Таковыми являются языческие божества, а также все остальные, ими повелевает демон Вильзевул. Второй чин – демоны лжи. Их задача – обманывать людей с помощью пророчеств и предсказаний. Они покровительствуют гадателям, экстрасенсам, прорицателям. Правителем является Пифон. Третий чин – борцы с божьими законами и заповедями. Они изобрели все злые деяния, порочные виды занятий и искусств. Князем является Вилиал. Четвертый чин. Мстители и каратели. Они внушают мысли о мести и злодеяниям по отношению к другим людям, повелевая мстящими демонами Асмодей. Пятый чин. Демоны-обманщики, которые совращают людей псевдочутисами Они способны представиться кем угодно, как обычным человеком, который обладает даром, так и посланником Бога. Повелитель обманщиков Сатана. Шестой чин властвует над воздушной стихией, с помощью которой его представители наводят болезни и эпидемии на людей, а также стихийные бедствия. Руководит всем безобразием Мерезин. Седьмой чин – фурии, которые разжигают войны и раздоры. Их влияние можно заметить в больших масштабах, когда речь идет о военных конфликтах или крупных городских столкновениях. Фурии влияют и на людей по отдельности, заставляя их конфликтовать. Их правитель Абаддон. Восьмой чин. Обвинители и Саглидотайи. Они наблюдают за людьми, замечая их малейшие грехи и греховные мысли. При этом данные представители нечистой силы никогда не упускают шанса сделать пакость. Весь компромат обвинители отдают своему повелителю Астароду. И девятый последний чин – Искусители, которые толкают человека в грех. Наибольшее наслаждение им доставляет превращение праведников в грешника. Чаще всего именно эти демоны являются людям, их проще вызвать, руководиться ими мамон. Существует еще одна классификация демонов, привязанная к ангельской иерархии. До падения все демоны занимали в ней свои места. По средневековым записям, полученные во время изгнания демона Балберита из девушки по имени Мадлен, демоны после низвержения Ват заняли места в новой темной иерархии, в соответствии с теми местами, которые занимали на небесах. Падшие Херувимы среди демонов занимают такое же высокое положение, как и на небесах. Посмотрим, что это из себя представляет. Первый уровень демонической иерархии соответствует... Ангельскому. Выше них только князь Люцифер. Серафим Вильзевул занимает второе место после Люцифера. Он склоняет людей к гордыне. Серафим Левиафан отталкивает людей от христианской веры, учит ереси и склоняет грехам, которые противоречат христианской морали. Серафим Асмодей соблазняет роскошью и материальными благами. Херувим Балберит, который общался с экзорцистом, подталкивает людей к самоубийствам. Он же способствует ссорам и склокам, разжигает скандалы и учит злословию. Престол Астарот заведует ленью, унынием и бездельем. Престол Верен делает людей нетерпимыми друг другу, учит их эгоизму. Престол Грессин отвечает за склонность к неряшливости, заведует грязью в ее физическом смысле. Престол Санелан всегда готов рожечь ненависть к недругу и заставить отомстить. Второй уровень – господство Элли подталкивает к нарушению обета бедности. Господство Розье – демон сладострастия и блуда. Князь сил Верье способен заставить нарушить обет послушания. Власть Карро вселяет в сердца людей жестокость и борется со страданием и милосердием. Власть Карниван заведует бесстыдством и отсутствием чувства вины за совершенные грехи, неспособностью раскаяться и получить прощение Бога. Третий уровень – начало Вилиал склоняет к высокомерию. Архангел Оливии отвечает за ненависть к бедности. Люди, которые находятся под его влиянием, ненавидят тех, кто зарабатывает меньше, чем они. Классификация демонов по их месту обитания выделил монах Михаил Псел, живший около тысячи лет назад. Он утверждал, что не все демоны проживают в аду. По словам этого автора исторических, религиозных и философских трудов, демоны имеют определенные места обитания и редко выбираются из них. По этой теории огненные демоны обитают в высших слоях воздуха, лунном эфире, или вовсе над луной. Они не спускаются ни в мир людей, ни в ад, они явятся только в судный день. Воздушные демоны проживают в воздухе мира людей. Именно они та самая нечистая сила, которой должен остерегаться каждый человек. Эти демоны умеют вызывать природные катаклизмы, становиться видимыми и влиять на жизнь людей. Земные демоны, как и воздушные, обитают среди людей. Они могут скрываться в камнях, лесах и горах. Этот вид нечистой силы любит вредить людям. Но далеко не все они злые. Некоторые из демонов Земли тайно живут среди смертных, выдавая себя за обычных людей. Водяные демоны живут в источниках воды. Они вредят мореплавателям и подводной живности. Водная нечисть агрессивна, никогда не говорит правды и довольно беспокойна. Чаще всего она является в обликах женщин. Подземные демоны обитают в пещерах и горных расщелинах. Они вредят шахтерам и представителям других профессий, которые работают под землей. Подземные нечисти приписывают также разрушение фундаментов домов и землетрясения. Демоны, светоненавистники, гелиофобы и люцифуги. Ставь лайк, если не слышал таких раньше. Они живут в аду и никогда не выходят за его пределы. Они непостижимы и недостижимы для смертного. При встрече с человеком люцифуг обязательно убьет его, задушив или отравив своим дыханием. Светоненавистники боятся только света. Никаким колдовством или магической печатью удержать, вызвать или защититься от них невозможно. Они сторонятся людей и никогда не отвечают на различные вызовы. Как видно, вопросов насчет демонологии существует много. Почти все из них имеют неоднозначные ответы. Если что-то в этой псевдонауке определенное? Как ни странно, это имена. Список имен составляли различные демонологи. Разумеется, во главе списка надо поставить Люцифера. Это властитель ада. После того, как Люцифера низвергли с небес, его облик из прекрасного ангельского сменился на безобразный. Красная кожа, рога и темные волосы. За его плечами огромные крылья, а каждый палец венчает остроконечный коготь. Ему подвластно все в аду, и все в нем ему поклоняется. С образом Люцифера связывают такие характеристики, как свобода, гордыня и познание. После падения с небес приобрел имя сатаны. Кассик Андриэра, это жена Люцифера, повелительница ада, но она мало где упоминается. Астарод, первый в аду после дьявола. Один из тех падших ангелов, что последовали за Люцифером и потому вместе с ним были низвергнуты с небес. Обладает огромной силой, очень талантлив, умен и обаятелен. Он красив и ему нетрудно вызвать любовь к себе при помощи своего очарования. Астарод чаще других демонов изображается в человеческом облике. Вильзевул, повелитель мух, демон власти, командует легионами ада. Этот демон чрезвычайно могущественным и считается соправителем Люцифера. Облики, принимаемые повелителем мух, разнообразны, от трехголового демона до огромной белой мухи. Данное прозвище в свою очередь имеет две возможные истории. Считается, что Вельзевул наслал с мухами чуму на Ханаан. Также причина может быть такой, что мухи ассоциируются с мертвой плотью. Буфавирт — это жена Вельзевула. Лилит — первая жена Адама. Легенды о ней различны. Ее называют и первой женщиной до Евы, которая была создана уже после Лилит, по ее внешности, но с травом покорным. По этой теории Лилит была создана из огня и потому была свободолюбивой, строптивой. Другая легенда называет первую демоницу змеей, которая также была в союзе с Адамом и, приравновав его к Еве, соблазнила ее запретным плодом. В средние века Лилит величали духом ночи, причем являться она могла то в образе ангела, то демона. В некоторых источниках эта демоница является супругой сатаны, ее уважают и чтят многие демоны. Абаддон, властелин бездны, демон смерти и разрушения. Его имя также порой используется, как еще одно из имен дьявола. Падший ангел, истребляющий все вокруг себя. В то же самое время, не упомянуть двух легендарных демонических существ, это просто преступление. Бегемот Демон животного облика, умеющий принимать формы всех крупных зверей, а также лисицы, волка, собаки и даже кота В иудейских преданиях бегемот величается царем зверей Символизирует плотские грехи, чревоугодие, обжорство Кроме них этот демон вызывает в людях их наихудшие черты, склоняет их к животному поведению и облику Бегемот очень жесток и невероятно силен, сама ему внешность отражает этот факт Однако на человека он также может влиять и косвенно непрямым насилием, побуждая у него страсть к греховности. Левиафан – огромное чудище, о котором ходит множество преданий. В некоторых источниках Левиафан – это демон, один из ангелов, свергнутый с небес вместе с Люцифером. Других Левиафан называется тем самым библейским змеем-искусителем. Его обвиняют в том, что именно он подал Еве идею вкусить запретный плод. Третьи же утверждают, что Левиафан – не ангел и не демон, а совершенно иное существо, чудовищное творение Бога, созданное раньше, чем все живое на земле и на небе. В одном сходится все эти источники называют чудовище огромной змеей это дает возможность подвергнуть сомнению первую теорию о падшем ангеле многоголовая змея упоминается в ветхом завете предполагается что божье творение было таковым во имя персонификации сил зла и что сам творец уничтожил левиафана еще в доисторические времена Итак, мы уже познакомились с демонами. Список имен и описания. Однако для некоторых из них были указаны ассоциации в соответствии со смертными грехами. Так, например, Люцифер ⁇ это гордыня. Возгордившись собой, он попытался занять место Бога. Вельзевул ⁇ обжорство. Левиафан ⁇ зависть. Асмодей ⁇ похоть. Мамон ⁇ жадность. Бельфигор ⁇ лень. Сатана ⁇ гнев. И, наверное, сейчас в голове невольно возник такой вопрос. То есть, что это получается? Люцифер и Сатана не одно и то же? Как же так? А вот посмотрим. Дьявол в переводе на латынь звучит как «сейтан» и означает «враг». Сатана – это дьяволи, чье значение – «клеветник». Следовательно, дьявол и сатана синонимичны относительно друг к другу. Дьявольский образ противоположен божьему. Предполагается, что сатана – это творец и владыка сил зла, что противоречит точке зрения о том, что все на свете создал Господь. Поэтому и возникает другая легенда о дьяволе, как о Люцифере. И небольшой бонус. В дополнение к последнему вопросу стоит упомянуть и Самаэля. Когда были представлены демоны, список и описания, он не вошел в него. Почему? А потому, что еще точно не решено, Самаэль это ангел или же демон. По обычному определению, Самаэль описывается как ангел смерти, и эти существа не относятся ни к добру, ни к злу, как не относятся к этим понятиям и сама смерть. Это естественный процесс, и потому они всего лишь следят за тем, чтобы все шло своим чередом. Но Самаэль не такая однозначно личность, иначе не вызывал бы столько вопросов. Имя Самаэль называют в числе семи архангелов. Говорят также, что Самаэль это Демиург, то есть создатель всего живого, значит Бог. Интересно, что вместе с этим его же часто причисляют и к демонам ада. Более того, по некоторым утверждениям, Самаэль это истинное имя дьявола. Ангельское до падения с небес. Однако при таком раскладе непонятно, что есть такое Люцифер. Фух! В ад и обратно, так сказать. Вот и видео подошло к концу. Надеюсь, темный экскурс оказался интересен. Ставь мне, пиши, подписывайся, делись. Ты знаешь, что надо делать.